Сынок, не теряйте боевого духа, ты только видел, что они там творят, ты знаешь, вы делаете великое дело, вот это запомни и всем передай. Что мы делаем, убиваем гражданских детей, блин? Нет, вы не убиваете гражданских детей, поверьте. вы фашистов убиваете, блядь, поверьте тоже. Все, да, прекрати, нет. не надо об этом